своими ограничениями придется работать. Вот как мы в прошлый раз работали. Это тоже ограничение своего рода было. Оно вас как бы стягивало. И вот с этими вещами надо понимать, их, что они у нас всегда есть. Края у каждого человека существуют. У одного такого размера стал и видеть тоже разного размера. Но вы должны понимать, что никогда в жизни не, ну как бы нет таких вещей когда нельзя бы их расширить было бы. Это произойдет рано или поздно. Это произойдет либо сознательно, либо подсознательно. То есть учиться надо именно вот такой, такого вот спокойному к себе и к другим, понимаете, отношениям. При этом вы будете всегда встречать людей, у которых вот такие края, у которых вот такие края, понимаете. Я же не бешусь от того, что вот говорил а вы меня не понимаете, это значит моя проблема. Значит, что-то я не то говорю как бы, теми символами, понимаете, которые ваше сознание, подсознание оперируют. Это языки, даже языки программирования разные. Вы же понимаете эти вещи? Поэтому надо подбирать язык, в том числе и к себе. Это сложно. Вы должны понимать с самого начала, что вы человек непростой. Понимаете? в силу опять же врожденных обстоятельств. А ты тоже никуда не уйдешь. Вот. Поэтому к себе, соответственно, придется ключи подбирать самому. Ну и с помощью как бы таких, как мы, может быть, отчасти. Вот. Поэтому не всегда удастся сразу это сделать, как хочется, понимаете, на скаку просто преодолевать любые там рвы и океаны. Это Невероятно. Но просто ваш опыт и уже наш совместный опыт показывает, что нет причин никогда, чтобы как бы, биться в истерике. Ну, просто после определенных мероприятий или предприятий мы всегда можем как бы найти решение. И это получится. И везде так, и всегда так. А ведь Менделеев бился над своей задачей. Вы же читали, наверное, да? Что же, во сне увидел это дело? И Эйнштейн, если вы читали его биографию, пока он этот свой равняется МЦ квадрат, тут понимаете, суть-то в чем, что вы гипотензивными препаратами наоборот можете себя нагнать времени. Организм ведь так устроен, что он компенсирует то, что вы с ним делаете. Понимаете? Вы вводите ему гипотензивный препарат, а он нарабатывает гипертензивную составляющую. Чем больше вы их вводите, тем больше он нарабатывает. И таких людей масса, которые искусственно себе создали как бы гиперторические дела. А смысл? Оно вам не угрожает совершенно. Ничем, никак. Ну, в данный момент, да, перенакорпятся, и так страшно, что... Вы же ходили, искали. Нет, я говорю это в данный момент. Это же, понимаете, накопиться может, ну как вам сказать, накопиться может что-то вещественные. Камни в почках, я не знаю, понимаете. Или еще чего-то где-то. Камни в желчном пузыре. Или камни в кишечнике, если человек там не ходит. Понятно, оно накапливается. Вещество. А это и не имеет отношения к накоплению, Это, понимаете? Это функция, она не накапливается. Она в целом может быть по или как у вас по-нисходящим? Вы вот анализируйте прошлое, такое-сякое. Да, а у меня мама то же самое, что у меня, как у бы, да? а, Или у вас, как у мамы? Вот тоже вопрос такой. <свят> <свят> у меня короче, какая штука была. <свят> Она где-то, когда ей лет, лет на раз какая была, сейчас 50 лет, наверное, 10 назад она на работу шла и там подскользнулась на лестнице и у подбородка ударилась, прям под все, Ну потом там вроде более-менее все жило, а потом ее что-то качать начало. И там по всем врачам, по всем МРТ э, в эту больницу там с этим психическим заболеванием положили. Э, там что-то кололили антидепрессантами, она вот такая вся ходила, э, так ничего не вислили, потом сказали, что у тебя там грыжа межпозвоночная, удалили этот диск, поставили искусственный. Ну, как бы. Кругиада прошла. Кругиада пошла, да таки. Так, да. О, чувствуете? Это вам вот, кстати, обратная связь. Если вы говорите, у вас пошли как колебания. Колебательный пондер включился. Вот. А ведь лапчик просто открывается. Ну, вот, а да, но... Нет, вам сейчас расскажу, что с ним. Ну... Всего лишь. Когда он ударился, у него произошла хвостовая травма. Первый позвонок слегка выскочил. Таких людей не Не знаю, я сейчас там шейну позвонок заменили один. Не... Нет, заменить это одно, а другое дело вернуть на место. А что я не возьму, я не знаю. Так я объясню, я знаю. Таких людей ко мне приходило не С головокружением. С понижением слуха. Как будто вот это, ноги проваливаются в поло, тощины. Ну вот, все отсюда. И вы видите, вы как бы в ее проекцию попали. Вы сочувствуете? Это правильно, но неправильно, когда вы сочувствуете, пытаясь испытать то, что она испытывает. Все равно это не удастся. Ваши ощущения все равно разные. Ни один человек не может повторить ощущение другого человека. Он всего лишь может спроецировать его как бы проблему якобы на себя, но он все равно, конечно, это не будет такой же проблемой, как у этого человека. Он просто пытается таким образом как сочувствовать. Ну, это первая ошибка, это первое заблуждение. Это делают многие четверокурсники медицинского института. Когда читают о болезни, они у себя ищут. И все переболевают, сто процентов таким образом. Пока на сто первой на болезни вдруг не приходит осознание. Елки-палки, я уже давно умею иду, по идее. А при этом хорошо себя чувствует. Понимаете? Целую кучу симптомов все ношу. И также и вы поступаете. Ну, ну, ну, так... Нет, так это может уже это как привычка. Говорить. Вы уже привыкли так делать. А теперь вот задача поменять ее на противоположную. Какая противоположная привычка Эта. Я даже логически объясню, что на самом деле это не полезная привычка, то, что вы делаете, имея в виду маму, других, может быть, людей, важно. Она не полезна уже вот этой, вот этой составляющей. То есть это по-русски, по по-народному, называется сглаз. Вы как бы сглаживаете себя таким образом, попадая в это деструктивные вот ощущения. Понимаете? Ну, это бессмысленно, опять же, согласитесь. Какой за этим кроется положительный момент? Зачем вы это делаете? Ну, в детстве мы не могли ответить. Когда маленький ребенок, он просто сочувствует. Ну, эмоционально сочувствует. Хочется ему таким образом помочь. Но это же нереальная помощь. Она к реальности не имеет никакого отношения. Вот теперь мы взрослые люди, теперь уже. Но вы используете детские стратегии, правильно? Mm -hmm. А я теперь уже как врач. Я тоже был ребенком. А теперь я уже не совсем ребенок. Ну и вы не совсем ребенок. Я вам передаю другую стратегию. Докторство. Чтобы полезнее не сочувствовать. Полезнее искать ключи к замку. Если они у вас есть, дайте, а если нет, но ну, ищите тот, кто даст ключи, тот, кто их умеет делать. Правильно? Простая вещь совершенно. Поэтому, если вы не специалист в этой области, то не надо лезть. Надо искать специалиста. Нет, ну если вы хотите поучаствовать, не вопрос, есть много талантливых людей, которые не являются медиками, профессионалами, но они покруче медиков умеют находить решение. И вам тоже этому надо научиться. А это работа уже для ума, для интеллекта. Ума, для сообразительности, для интуиции, понимаете. Но для эмоций никакой тут работы нет. Эмоции оставьте там в прошлом. Пусть они спокойны будут. Пусть они, как говорится, отдыхают. Они помогают интеллекту вот, этим, вот этими своими эмоциональными зарядами. То есть, когда вы добиваете эффекта, пусть только положительные эмоции сопровождают вас, понимаете. Вот. Я-то на самом деле много людей знаю, которые вот получают эффект. Вот, понимаете, я же уверен, что на самом деле я вижу, ваше давление, оно поменялось. То есть в лучшую сторону. Ушли вот пики, но... Шлипики, понимаете? По идее, вы должны были испытать колоссальное удовлетворение. Понимаете? Это на самом деле очень сложная вещь. Понимаете? Таким образом регулировать вегетативную вот, составляющую. Нам удалось. Может, сложно. Может, а потом... Ну, не... Не, не вопрос. Жизнь впереди еще длинная. Но суть в том, чтобы этот опыт уже получили по позитивный, и он в мозгах уже остался. И вокруг вот этой вот сердечника надо нарабатывать следующий позитивный опыт. Вот сейчас вы опознали, где, чему, как, то есть вопрос уже опытов, как их фильтровать, то есть тот полезный опыт этот не очень хороший, понимаете, как их складывать потом. И как э, расчищать дорогу к новым вещам, полезным, стабилизирующим вас. Вот ваша как бы следующая задача. И, пожалуй, вот видите, мы нашли еще один ресурс хороший, мощный. Так вашей мамаше всего лишь надо было сделать одно махонькое мероприятие, скажем, вернуть его обратно. Представляете, на второй день человек просыпается, у него ничего не здоровье. И все вот эти все ужасы, то есть они нереально становятся, их нет, вот о чем речь. И вы должны себе вот одну вот это в голове, то есть если она надумает, то есть придет, я посмотрю, я ей... я на, МРТ, я на МРТ, на МРТ они Но никогда МРТ не, не видят, они никогда не ставят этот диагноз. Единственное, что она может сделать функциональной рентгенографией в разных положениях, снимают шею, и там видно смещение. Вот. Ну, руками я и так скажу, в принципе. Поэтому, если как бы созреть, не вопрос, пусть приходит. И вот в любом моменте, в любой проблеме, имеется в виду здоровье, наши ощущения, всегда находится вот такой простой ключ. И человек не ходит по кругам ада, понимаете, тогда. То есть просто. Вы должны вот о чем понимать. Это очень важно, понимаете. И в вашем случае тоже. Вот вы тоже прошли определенные круги. Препараты тяжелые, то, третье. Специалисты эти. Тоже. Понимаете? Мы с вами всего два раза встретились. Мы получили эффект. При этом мы не применяли ничего такого большого, серьезного. Понимаете? И у вас, вот где дорога ваша, понимаете? Вот куда надо вам выжидывать двигать. В этом направлении дальше двигается.